И так у нас посмотрите имени нету имени нету вот это уже максимально интересно а друзья давайте наж нажмем что там будет Просто имени, а такое невозможно Сделать, я пытался, я реально Пытался сделать, чтобы не было имени, такое невозможно Сделать, это процентов должны быть Какие-нибудь четыре ребята, реально Имени нет. ладно, хорошо, успокоились Сразу же мы видим, что есть Сверху медалька ветерана 2021 Года, это уже охренеть как Классно, кстати, на удивление, у него Аватарка, как будто разработчика, а может Быть это какой-нибудь аккаунт разработчика будет Хрен его знает, ладно, мы в главном меню Мы начинаем осмотр аккаунта Читера, Итак, так, эм, фри... Пас у нас есть, здесь к сожалению не батл пас первого уровня. У нас пас здесь вообще ноль. Просто по пасу у нас к сожалению ничего нету. Хотя было бы прикольно, если был бы э gold пас. Хотя за 100 рублей gold пас это ну реально что-то из разряда фантастики, да? Ну ладно, хорошо. Gold pass у нас здесь нету. Э -э, free пас пас первого уровня всего лишь. Ну ладно, посмотрим, что у нас дальше будет, ребяшки, с вами. Итак, переходим к статистике. По статистике, кстати, мы можем определить реально это чистер или нет. Так, третий Сезон Кд0. Хорошо. Второй сезон К Д. Кд0. Первый сезон К Д0. Не понял. Союз.